Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Тихоногон, я Владимир Тюняев. Сегодня мы ответим на те пожелания родителей Москвы, которые обеспокоены теми устройствами, которые устанавливаются в школах, или рамок металлоискателей, метал металлодетекторов. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Прежде всего хочу сказать, уважаемые родители, Изучайте лучше данный вопрос, потому как, с моей точки зрения и с точки зрения экспертного совета по электромагнитной безопасности, не только рамки металлодетекторов влияют на здоровье и на физическое тело, и вообще на человека. Множество тех приборов, которые устанавливаются в школах, роутеры, доски интерактивные, телефоны, смартфоны... Линии электропередач, линии электропроводки внутри школы, светильники, базовые станции, космические станции. И вот этот весь комплекс создает в точке наблюдателя, то есть в точке, где вы находитесь, суммарное воздействие электромагнитных волн на организм человека. А беспокойные родители просят меня сегодня разобрать, вот этот вопрос, насколько вредны рамки металлодетекторов, которые устанавливаются в школах. Но мы их видим везде, и в аэровокзалах, и в вокзалах железнодорожных, и вообще, где только не ставят данные рамки. По ссылке вы можете посмотреть обзор тех рамок, которые предлагаются на рынке. Их основные характеристики. Я напомню, каковы они. Есть пассивные методы магнитометрии, которые используют на принцип аномалий и интенсивности магнитного поля Земли. Он пассивный и практически не оказывает воздействия на организм. Но данный метод практически не используется, так как он много погрешностей в этом методе. Второй принцип принцип импульсной индукции, предполагающий использование импульсного сигнала, анализ амплитуды и времени затухания. Ну вы по картинке можете посмотреть, как входит человек, например, и вносит какой-то металлический предмет, нож или там пистолет или еще что-либо. И по изменению вот, распределения энергии в этом пространстве варки, которая индуцируется в этом пространстве варочном, это изменение фиксируется и программное обеспечение выдает вам сигнал, где находится данный предмет или вообще наличие его. Затем... Принцип приема-передачи гармонического сигнала, который предполагает анализ амплитуды и фазового сдвига за счет принимаемого сигнала. Здесь как раз идет радиочастотный сигнал, который формирует электромагнитное поле. И когда вы вносите туда какой-либо предмет металлический, это поле изменяется и программа считает, высчитывает, где это находится и наличие этого предмета. Далее. Принцип импульсной индукции, подразумевающий использование мультичастотного импульсного сигнала и анализ характеристик металла. Это вот сегодняшние основные металло, рамки металлоискателей, которые устанавливаются с множеством различных частот. Они распределяются и по горизонтали, и по вертикали. И вот, к сожалению, я в анализах и в обзорах Забивая мощность передатчика, частотные характеристики, они там где-то приводятся, но сегодня не нашел. Хотя я знаю, что использование сигналов радиочастотного диапазона. И вы можете посмотреть по таблице мини, на которой мы вам ссылку дадим, что различные частоты насколько оказывают вредное воздействие на биологический объект. В данном случае хочу сказать, что вы основывались на том стандарте электромагнитные поля радиочастот, по ссылке вы посмотрите, который характеризует как раз тот диапазон мощностей и допустимый уровень дозы облучения в данном стандарте конкретно поймите что это доза облучения для рабочих мест она характеризуется таким параметром как 1000 микроватт на сантиметр квадратный это доза допустимая облучение человека на рабочем месте. Если мы посмотрим ранее, допустимые дозы за 8 часов 200 микроватт, а это максимальная доза облучения. И, к сожалению, все производители, все чиновники, Роспотребнадзор говорит, что это безопасно. Вы прошли быстро, дозу получили маленькую, но эта маленькая доза накапливается в организме. Она накапливается и приводит к отягощению, магнитному отягощению нашего клеточного и межклеточного обмена. Отягощению центральной нервной системы. Поэтому вообще вопрос-то стоит в том, что зачем рамки устанавливаются в школах. Что нужно искать у школьников? Что пистолеты и ножи что ли? Это абсурд. Вообще они там не нужны. Мы считаем, что это вообще никак не относится к безопасности. И те случаи, которые произошли вот в текущем лете, показывают, что не спасают рамки от того, что кто-то вооруженный войдет. Ему, извините, вообще рамка не помеха. Расстрелял он эту рамку и пошел дальше. Поэтому рамки не несут никакой практической пользы в школе. Но школа же не тюрьма, извините. Школа не аэропорт. В наших школах ничего не было, кроме уборщиц. Что сегодня происходит вообще в социальной среде? Я считаю, рамки эти надо убрать из школ. Нет их практического применения никакого. А вот вред от них есть. И несмотря на то, что все утверждают, что нет вреда, но вы посмотрите стандарты. Давайте посчитаем. Вы сами, уважаемые родители, можете посчитать, сколько электромагнитной энергии ваш ребенок получит в сутки. Имея в виду, что все допустимые нормы есть. И тот стандарт 3846, который э, санитарные правила ввели до 4 часов, вы посчитайте. Посчитайте, для рабочих мест 200 микроватт а, на сантиметров а, в сутки за 8 часов. Это допустимая норма за 8 часов на работе. Профессиональная допустимая норма. И давайте посчитаем. Возьмите смартфон, время использования, уровень излучения смартфона. Допустимый, хорошо, 10 микроватт. На сантиметр квадратный умножьте на 24 часа, если он у вас в рабочем режиме находится. Или на то время, которое пользуются. На 4 часа хорошо. 10 на 4, 40 получается. Посмотрели телевизор, там тоже дозы облучения есть. Напряженности магнитного, электрического полей, статического поля. Умножьте на время, проведенное за телевизором, за компьютером. Прибавьте к тому, что вы смартфончиком пользуетесь, прибавьте к тому, кто энергии, которую у вас ротор излучает постоянно, замечу, пусть он один микроватт излучает, 24 часа уже 24 микроватта а, человек получает дозу облучения. Прибавьте к тому, что вы телефончиком пользуетесь, вы поскладываете, а потом космические аппараты в излучают, поскладываете все, ведь в санитарных нормах, вы посмотрите, по ссылкам они есть. Вот это суммирование дозы облучения важно. И не просто рамка. И вы когда суммируете, вы тогда поймете, какой вред приносит облучение человеческому организму, а в данном случае ребенку, как э, существу, которое еще э, развивается. И вот этого, на это развитие оказывается огромнейшая нагрузка Которые приводят к чему? К раннему старению организма, к возникновению различных патологий и, как следствие, к росту заболеваемости. И это отражено в статистике: с 1989 по 2010 год более 13 миллионов детей с нуля, то есть с рождения по 15 лет, а минус в нашей стране. Тарина Макаренко оставляет свой комментарий по тем же детям, что блогеры несут дезу. Вот мы в одном из роликов показывали, какую они дезинформацию несут. Дети их смотрят, подростки смотрят, огромная аудитория. И они не понимают, они тупеют, тупеют, и тупеют. И вот с этим соглашается а, Ирина. И мы продолжаем наш а, вот этот рассказ о том, что родители, уважаемые, комплексно подойдите к этому вопросу, ведь ответственность, на вас, за здоровье ваших детей. Вы посмотрите статистику, сравните с временем пользования детьми, теми излучателями, смартфонами и прочими. Посмотрите на окружающие ваше пространство, сколько у вас компьютеров, телевизоров, роутеров. Сложите это и все. Вот это слагаемое и будет нагрузка на организм вашего ребенка. И в этой нагрузке, Небольшую долю, но долю имеют те же рамки. Суммарное воздействие на ваш, на ваш организм, а особенно на организм вашего ребенка, превышает все допустимые безопасные уровни сегодня. И вот с этим надо бороться, не бороться, а уходить от этого. Или использовать хотя бы те Средства защиты, которые есть на рынке, и которые мы предлагаем, в данном случае по ссылке, можете посмотреть. Обезопасить себя, обезопасить свое пространство хотя бы внутри дома или квартиры. На этот счет у нас есть эти устройства. Почему вы не пользуетесь? Да, бороться, наверное, с рамками можно. Да и рамки, да, временно они влияют. Подчеркиваю еще раз, они не нужны в школах. Поэтому их надо убирать. Уважаемые родители, будьте Бдительные, изучайте комплексное воздействие, в данном случае я вам говорю, отвечая на ваш вопрос, что рамки не сертифицируются, никто не знает уровень их. Будьте бдительны. Подписывайтесь на наш канал, с вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Всего хорошего.